Прием, прием, на связи ДПС Контроль Это власть, прием, прием Это ДПС Контроль, если знаешь пароль Набирай, не тупи сообщи позывной В твоих руках рация, потоки информации Девочкам и пацикам доложи ситуацию Тебя. Ну давай сейчас. Не, не а? не, не Можете объяснить, что здесь произошло? Да, я обещал человеку помочь, что же там дочери. В, В какое училище хотели помочь? Поступить? Институт Московский военный. Ясно. Yes. Имелась у вас такая возможность? Ну, я надеялся, что имелась подготовить. Правильно. Потом ехать туда в Москву. Uh -huh. Искать контакт на 500. За сколько вы пообещали помощь? За 500 тысяч. Где в настоящее время денежные средства находятся? У здесь, в правом кармане. Uh -huh. В куртке? Uh -huh.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 постоянно а а вещает.